«Кадиллак для мамы». Трое друзей, работающих в сфере праздничных услуг, решили организовать свое пространство – некий мужской клуб для интересного времяпрепровождения и рабочих процессов. Собравшись вместе, они обсуждают актуальные вопросы и жизненные истории, легко и с юмором. В каждой серии к ним приходят интересные люди, которые вносят определенную ноту креатива, повышают градус общения и с помощью них происходят развязки самых разных историй. Кого они встречают и что происходит в каждой серии, смотрите «Кадиллак для мамы». Итак, в офис к друзьям заглянул самый знаменитый битбоксер России Вахтан. Алло, алло, да, конечно, слушай, ну вообще мы. Илья Матовилов, самый смелый ведущий, по мнению люберецких эвентеров, носит волосы на подбородке, поет под гитару, свистит под рояль, хрипит под барабан. Практически короче, заходи к нам. Офис. Ну все, обнял. Давай. Валера, Валера Гриша, тебе привет. Да, передавай. привет, привет. Привет, передавай. Все, да, все. Ребят, все, давайте, давайте, пока. Ребята, отгадайте, кто к вам пришел. Пи, Дед Мороз. Валерий Чигинцев берется за любые заказы. Сербские свадьбы, звездные разводы, молитвенные обеды веганов. Мечтает превратиться в кустурицу. Чем очень пугает кустурицу. И я вам принес игру новогоднюю «Кто где работал в Новый год». Компромат собирай. Понятно. Григорий Перцов стал ведущим через постель, обеденный стол и шкаф-купе. Потому что много спит, ест и долго одевается. Мечтает открыть кошерный кофе-шоп. Начинается первый круг нашей игры. Я раскручиваю барабан, Валерий. Игру начинает Григорий Перцов. Начинается, как обычно, перцов-перцов. Это святая троица любит кинуть понт друг перед другом. Меряются рейтингами, смокингами, статусом проведенных мероприятий, гонорарами до 2008 года. Какие тематические корпоративы будем проводить в этом году? Ребят, что, ну что я, у тебя? я буду в этот Новый год вести Ленинград-пати. Полный отрыв. Ты, ты шнуру оплатил-то эти авторские? Авторские? Ну, будем <свист> разговаривать. <свист> ну, удачи. Гриша, в этом году меня на одном корпоративе в Гоголя переодевают. Программа будет называться «Гоголь жжет». Кстати, Илюха сценарий писал. <свист> не забудь сходить в церковь потом, Валерий. <свист> <свист> не забудь <свист> посмотреть. Я не забуду посмотреть. На самом деле, ребят, я в этом году решил э, проявить оригинальность э, и все-таки спалить свою фишку. В этом году я проведу новогодний Слушай, давай поаплодируем. Последние ну лет пять Гриша палит эту фишку, просто постоянная интрига. Нет, ну в этот раз у меня будет ос особая тема, взгляд сверху соревнуется со взглядом снизу. Гриша, я тебе открою тайну, это новогодняя Камасутра будет. А что ты имеешь против Камасутра? Это парни, хороший парни, парни, парни, подожди. Вообще парни. ничего. Но Новый год же, ну но Новый год. Ну ладно, давай. давай. Новый год. Смотрите, у меня даже такой волшебный сундучок приготовлен. Для чего? Ну Там же гости все время приходят, друзья наши. Как вы думаете, кто пришел на этот раз? Я даже не смею Давай Я теряюсь загадку. догадках. Итак, тяни. Это не намек. Многократный чемпион России по битбоксу. Так. так а Ребята, это? я уже догадываюсь, их а, не так много у нас в России, а, именно специалистов в этом жанре. Друг и коллега Валерия Меладзе. Ребят, мне становится уже ясно, кто у нас. Причем, будет. я так понимаю, речь идет об одном и том же человеке. Абсолютно. Внимание, смотрим. А, лучший <свят> <свят> России. Кто это? Я бы даже сказал, <свят> <свят> то, как мы делаем, он стоит сейчас и смеется. Это Вахтанг, дорогие друзья! В пилила, как рыба пила, заплыла, запутала и подумал я. <свят> Я хочу think it, think it, think it, rock, rock. Чувствую концентрацию, что мы самые лучшие люди с земли а собрались там, сегодня чай, здесь Чай, кофе, татуировка ну, ну, Интуиция не, не обманывает этого человека Сегодня мы придумаем вообще название мои. Я хотел уже давно что-то такое интересное я не знаю, что это может быть. Может быть, сегодня ради. В актант можно наколоть быть. вот такую татуировку Кадилак. Да? Кадилак для мамы. Очень брутально, очень брутально. А на обороте карточки. У нас есть небольшая разминка. Кстати, мы тебя знаем как правильного парня. То есть у тебя все в жизни, в принципе, как бы идет по расписанию. Ты достаточно организован. С самого человек. детства, заметь. Да. Но сейчас мы хотим а, деструктивки небольшие. Да, да. расшатать лодку. Ла Итак. Итак. Викторина называется "Самый неправильный ответ". Максимально неправильно отвечать на вопросы, которые задаст Валерий. Столица Франции. Это будет, думаю, город Пихта. Молодец. А есть такой город? Откуда он взял Пихту? Нет такого города, разве? Будет, будет. Это столица Франции? Той Пихта пойдет. В каком месяце празднуется Новый год? Первого июля. Правильно. Ну он знал. Фамилия президента России? Джугашвили. И он прав. Гениально, гениально! А -а -а -а. Бахтан, Бахтан. мы знаем также, что ты достаточно добрый человек, хорошо относишься к этому миру с любовью. Можешь ли ты сделать прямо сейчас доброе дело? Да. В преддверии Нового года раскрой нам рецепт, поведай нам рецепт настоящего грузинского блюда хинкали. Можешь? С удовольствием, с удовольствием. Более того, вам скажу, что моя мама, моя мама, она чемпионка вообще, чемпионка мира по хинкали. Лучше а вы... всех готовых хинкали, поверьте мне, это вкусно так, что вы забываете вообще обо всем, обо а всем рукой, об, обо всем. А давай еще усилим, подождите, ребята, говорят, что грузины, когда готовят, они не могут не петь. Да. Это правда? Это правда, они должны своим голосом зарядить хинкали. чтобы когда ты кушаешь, тебе самому хотелось немножко, «А -а -а» такие, да, вот, грузинские вещи надо делать. Ребят, пора на кухню. Пора на кухню. Пойдемте. <тоц responder> Расскажи рецепт. На ваших глазах будет происходить чудо. Значит, нужно тесто. Вот я показываю в камеру. Я Это записываю. тесто, я мои дорогие мои хорошие. Значит, э, это мука. Мы берем, э, значит, э, немного муки. Вот давай я приобщусь постепаем. тоже. Можно да, я... да, давай, вместе, мучиться, давай вместе. Мучиться, мучиться, давай мучиться вместе. так. Так, что надо делать, да? Берем тесто и проминаем, проминаем так, чтобы хорошенечко, хорошенечко прям... Друзья, ну вот, смотрите, такими вот поступательными движениями, и при этом, да помогай, помогай. Ну, бери, надо бери сказать, чуть -чуть что Вахтанг уже заготовочку теста-то сделал. Ой, а что? Конечно же, это все, это все уже было готово, но все равно надо проминать вот так, вот таким образом. Вот так сильнее, сильнее надо нажимать, и чем больше, да, то есть вы делаете, тем вкуснее это может получиться. А можно? А можно я сейчас маленько. Когда Вахтанка и Илья активно обсуждают блюда, Валера и Гриша стоят как неприкаянные. Запах сводил их с ума. Со вчерашнего корпоратива они не ели. По правде они не ели и на вчерашнем корпоративе, так как заказчики отказались кормить двух ведущих сразу. Мягко мотивировав, а оружие не треснут. Просто Щуача мудрисуды огонь. Ну я думаю, вот я вас приобщу немного, да уже? Одна хинкаля должна получиться. Так, ну что? Одна большая. Значит, вот берем, просто вставим. Раз, чуть-чуть проминаем. Все. Все. Вот она, готова. Про да? фарш расскажи, я пока здесь Фарс. попытаюсь тебе рассказать. Да, нужно чуть-чуть его раскатать. Даже вот сюда Давай сюда положи. Угу. Прям мы покажем, как это делается. Тоже. да, Немного. Раз, два, три. Раз, два, три. Потом берем фарш. Можно даже еще добавить немного всяких разных специй и так далее. Да, сюда То есть в принципе, ну, допускается, да? То допускается, есть в спереди, фарше, э, у хинкали есть много специй. Да. Колдовал вахтанг над фаршем достаточно долго. Я думаю, что он туда какие-то заклинания даже говорил. Не знаю про заклинания, но грузинскую энергию точно туда. Валер, узнай про заклинания. Да вот, сейчас пытаюсь найти в интернете. Итак, значит... Скажи, пожалуйста, а что с этой красотой делается дальше? Очень просто. Когда мы уже все закрутили и классно уже, вот, видите, какие формы уже они приобретают, ну все знают, что хинкали, что объяснять. Просто берем в кипящую воду и вот таким образом, mm. с любовью так же, все происходит с любовью, по-другому никак, Грузии по-другому никак. Давай, пой, пой, такой момент это просто... Я запишу. Так, с любовью. Аваяр, Друзья, ну все, теперь с оказались в Нужном месте, нужное время. И мы закрываем это все дело. Вот таким образом. На 15 минут ставится. 15 минут и, и пальцы, чувствуешь, как вкус пробирает через тебя. Вот хингали тут... для мамы. Ну что, друзья, вы потом, друзья, хингали, а мы тут поем, подпивайтесь, споем вместе, друзья. Песня. Да, поехали. Да, да. Да, чтоб ночью были не одинокими, кажется, услышали меня. В небе, ангелы, я и она, я не один. Снова мир бакусал состоять из двух палатбин. Раз, два, три, четыре. Она козы готовит по утрам. Рохас, Рохас, хороший, у нас получается супер хинкал. Вау! Это хинкал для маленьких карликов. Детский детский хинкал. Ну мы начинать надо с чего-то, понимаешь? Ну круто. Не можем сразу по взрослому. Ну что, готовы хинкали? Давайте попробуем сейчас достать наши хинкали, которые мы загружали несколько минут назад. Итак, сколько ты говорил? 15 минут. Я боюсь, что 15 можете... минут. Всего лишь 15 минут. И все это вкуснятина уже. Смотрите внимательно, крупный кадр. Все. Просто с пылу жару. На наших глазах были приготовлены шикарные хинкали, которые мы сейчас. Ну, ну что, вкусно, вот. да? Слушай, а можно бульон из-под хинкали как-то использовать? Бульон уже он есть внутри, то есть, да? Я сейчас покажу, как правильно кушать, потому что я очень голодный, на самом <с деле. Давай не попробуем, ребят, налетайте. Подожди, нет, сначала давай, Вахтан, покажи. Технология, да? Технология. Многие спрашивают, как это случается, да? Как это бывает? Мы аккуратненько, аккуратненько берем, значит, вот так вот берем. И, собственно говоря, уже можно кушать. Сначала нужно выпить бульон, тот самый. Тот самый бульон, потому что без Валя, бульона по -по -по он не работает. Подвиг, повтори подвиг, повтори. И вот так. Сам сделал, сам вот просто и сам радуется. В конечно, не так удобно. Давай попробую я тоже. Откусил, выпил бульон. Подуй, подуй, не забудь Ну как, попробовал? Ребят, mm -hmm. огонь. Огонь? Да. Ну что, давайте, ребят, поблагодарим Вахтанга. Спасибо, что пришел. Спасибо с большое с наступающим. Спасибо. спасибо большое. Вам побольше корпоративов, наступающим. Концертов. Спасибо большое, бро. Спасибо, спасибо. Мы это сделали. Спасибо Вахтангу, что нашел время и заглянул в гости к ребятам под самый Новый год.